Чё на этот are. раз? So so getting, oh, oh, real... Замечательно. Про казино пишут гадости. Походу какая-то подстава. Жесть какая-то просто. Слушай, мне это все по барабану. Я купил себе пентхаус, я не собирался разбираться с этим совсем. Замечательно. По-моему, я вместе с пентхаусом себе приобрел Проблемы! Да запихни ты себе эту бутылку уже куда-нибудь. Прям шампанское ему обязательно. Ну чё, алкаш, не пойму. Так, ну что? Пошли производить уборку. Mm -hmm. Так, Винсент. Ну и куда нам идти? Что а я не знаю. Братан! Может он хочет, чтобы мы сами посмотрели? Пошли посмотрим. Странный какой-то человек. Да вообще. Стал что-то, бред какой-то несет. Не знаю. Я вам город следуйте за ним. Ну я, короче, пойду. Какой-то баг. Я вот здесь пройдусь. О, я нашел драку. Нашел? Ну-ка. Ага. себе ты, счастливчик. Оба. Кадака, он рыжий, рыжий, канопаты. Облочь. Слышь, в смысле вы меня ну, задели? Чего Опа, опа, опа! Пачки. Смотри, что происходит. Ой, он прибежал. Какой он ждал байк этого байк момента его. походу больше всего. Да. Байков Потери. Причем? Жесть Раскач, Ладно, да, ну забираем, поехали Ага Ну а что еще делать? Погнали Оп-оп-оп, машинки Тихо-тихо, машинки Да, О -о -о -о. блин, грузовик какой-то Так Давай-давай Давай я за красным человечком я... еду да, да, да, да, да, Ты вот вроде сюда. как О разрулить будешь О-о-о, стрельба началась да началась уже. Тихо, тихо. Да тихо. шо, шо, шо, я тебя решил пропустить и в итоге, в итоге пострадал в итоге, немного. В итоге, в итоге, осторожней будь. Бронь сняли. Так, я пошел по другому пути. Ну давай. Я попробую Ой -ой. пересечь. Ой. Ребята все всем офигели. Ох, ты ж стрельба это просто Жизнь жесть. Тачку, тачку, тачку пересечь. Так, ребята. Так, вот она, тачка. Ого! Прям сбоку. Стой, тачка. Нифига пули летят. Убил. О, Убил ништяк, вас. ништяк, я еду к тебе. Сейчас так, поворот, так, и я давай у тебя. Быстрей, ну быстрей. Ты можешь, кстати, меня прикрыть. Наверное. Давай. Садись, садись ко мне быстрее. Блин, сколько пуля? а. Давай, садись скорей, скорей, Понеслась! Валим отсюда нафиг. О, уже покрышки пробили. Блин, они, конечно. Так, а где наш кастомс А где наши Знаешь? преследователи, вопрос? Я не знаю, где наши преследователи. А кастомс, нас как раз и ведут к кастомсу. Странные они, человеки. надо аккуратней. А, вон, вон, поехали из ниоткуда. Да и как из ниоткуда И пропали. Так, я, пожалуй, бронь натяну. А то что-то ее съели. Ой И же, надо по же, подкушаться. Так, ну я вроде приехал к кастомсу. Давай, пократней. Вот ремонтировать немного пришлось бы. Так, отлично. Давай. Опа. сим, -сим откройся. Так, ну что, надо ее восстановить. О, ремонтик отлично, полностью бесплатный. Ого. Ну все, поехали в казино обратно. Все, за Ого. нами никого не будет. Ну вроде никого. Странно. Что получилось Даже легко. Сначала они стреляли, потом пропали. Но Потом появились и... и. Да. Так, нам вот сюда. Mm. Ну, ничего, ничего. Главное, мы машину вернули. Все. Слушай, я теперь не хочу ее выигрывать. Вообще не хочу. Какая-то она побитая. Уже теперь. Так, поворачиваем сюда. Какими-то окольными путями мы едем. Поставим на место, да и пусть дальше там красуется. Так, ну все, вроде бы как приехали. О, -о, -о смотри-кась. Сейчас припаркуем даже. Тут наша Опа. дружила. О, отлично. с кем-то разговаривает, смотри-ка. Да, досадное происшествие. О, ну хорошо, Винсент. Опа, Смотри, смотри, смотри. Это Брюси? Ммм, Брюси я хочу Не сейчас, я слишком Да. Но он все равно сумасшедший. да? Да...